Yeah. Спасибо. еще такой момент. Я обычно сотруднич... со творчества обычно быстро ухожу, не дожидаясь конца, потому что все время забираю Ярославу откуда-нибудь. Или там нужно ее уложить спать. Там. Вот. А сейчас она рядом со мной, поэтому я никуда не спешу. Вот. И следующая песня. Ага. E aí